Всем привет, это тут Покажу, как избавиться от головной боли с помощью самокоррекции Атланта. Атлант. Первый шейный позвонок. Очень мобильный, очень подвижный. Здесь у нас располагается. Его держат мышцы, короткие разгибатели шеи. И если они в дисбалансе, они тянут в разные стороны, что вызывает смещение Атланта, частичное. это все создает дискоординацию работы в головном мозге, что вызывает, как обычный эффект, головную боль. Куда надо надавливать? Смотрим. Как найти эту зону? То есть вы поставьте руки на голову таким образом и скатывайтесь просто с головы и дойдите до затылочного бугра. Это как раз место перехода черепа в шею. Это и будут короткие разгибатели. Вы можете их просто пощупать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 То самое место, про которое я только что рассказал. Находим ту самую болезненную точку, которую вы нащупали руками, и остались в этой позиции. Голову максимально старается расслабить. И таким образом вы почувствуете, как расслабляется шея и как опускает эта болезненная точка. После этого сделайте легкие массажные движения, чтобы застоявшуюся кровь здесь разогнать. Вы убираете шлагбаумы, которые мешают кровотоку и оттоку крови. Во-вторых, вы почувствуете, как глубина улучшилась, улучшилась. Потому что первый шейный позвонок частично компримирует, сдавливает э, блуждающий нерв и другие черепно-мозговые нервы, частично, Повторюсь, его диспозиция это делает и мешает адекватному дыханию, и даже работе внутренних органов.